Народ ⁇ это мечеть, в которой мы были днем, утром точнее, вечером в подсветке. Вообще обалдеть. Вообще тут все подсвечивается. Тут все подсвечивается, очень много огоньков и красота необыкновенная. Вот она меняет цвет. Она меняет цвет. Мама дорогая. Это как, блин, цветовой фонтан муэндзин запоет и будет как цветовой фонтан интересно она еще меняет цвет или нет или она просто зеленая и красная и там серединки зеленого немножко красного есть Да, меняет. Вот она, бирюзовая теперь. А, синяя, красная, зеленая, синяя. Она еще будет цвет менять. Синий, красный, зеленый, три цвета. Да, по-моему, да. Ну, вообще красиво, вот масса, конечно. Вот Вот она меняет, у нее больше цветов. Она двухцветной становится. Очень красиво вообще. ВАШ-М. HM. Ну да, все. И вот она снова розовая и красная. Да, три цвета.